уважаемые блогеры, юзеры, лузеры, хейтеры и прочие любители интернета, вайфая, гаджетов и прожигания жизни. Как говорится, интернет, интернет, отпусти нас в туалет. Приветствует вас создатель Инстаграм Новые русские бабки. 8 миллионов 226 тысяч подписчиков. Каждому! Клавдия Ивановна Неваляшко-Цветочек. Вконтакте зарегистрированным под ником Антон Мужиков. В «Одноклассниках» Аристарх Теребунькин. В «ТикТоке» ЖИЖА. Мой основной принцип. Если я вижу смешные шутки в интернете, я не смеюсь. Я выдыхаю носом чуть чаще воздух, чем обычно. Например. Звал миллионок меня в бар, показал мне свой кьюар. Я ему на это дело показала антитело. А теперь приветствуем фронтвумен нашего коллектива. Человек, перепрыгнувший через бесконечность. Личность, разгадавшая тайны туманности Андромеды и Клея-момент. Человек и личность, и ученые доказавшие, что на википедийный человек намного эрудированнее на гугленного. Мультимузыкант, полиглот, Матрёна Иванна Белая Тучка, Нигма Тульна! Мы встречаем в жизни своей много необычных людей. Перед вами две необычные. Перед вами две рабыни соцсетей. Наша почта матрона Иванна нигматулина mail плюс собака Совершенно верно. Мучали соседа своего, Есть ли, дескать, твиттер у него? Он ответил, был, в молодости был, Уж лет сорок, как его я излечил. Были на гастролях в тайге, Обещали, будет ЛТЕ. Ну хотя бы три G! На кого вот, держи! Только е там. Да и то на сосне. Кстати, цветочек, а ты помнишь, как ты на сосну-то лазила? Как? Как карликовый игру, ног Ничего не помню, отстаньте. Все, ты помнишь. Ах, цветочек, ах, цветочек, в завитушках лоб. Так смотрела посмотрела на нее. Чтобы не забыть свой пароль, Клавочка решилась на боль, и теперь у ней на груди тату Бабаклава.ру Какая боль, какая боль! Что-то перепутал мастер, не подошел пароль. <звы> Лошары мы в Ютубе. Лошары мы в Тиктоке, лошары мы везде, лошары даже в караоке. Лошары в гигабайтах, лошары в порносайтах. Лошары мы в Контакте, лошары даже в Инсте да Добрый вечер, товарищи! товарищи! Ну что, вышло в прямой эфир? Вышло в прямой эфир Вопрос так и сыпь. Давай будем отвечать, про товарищи? Чё отвечать? Тут интимные есть. Что, при всех, что ли, мне Нам есть? скрывать нечего, про товарищи? <свят> вот ведь мой, да. Раньше были люди начитанные, а теперь нагугленные. Естественно, в интернете, как говорится, как на том свете, каких только упырений не встретишь. Хотя с другой стороны, если закроют Википедию, в России не останется среднего образования. <свят> Ты сейчас смеешься, что ли? Да! Пишет Виктор Сотников из Челябинска. Договорился с женой. День я покупаю продукты, день она. Так и живем. День бухаем, день едим. Из-за границы начали петь. Да ладно. Да, пишет подписчик андрей Калишко из чешского города Гуска. Бабушки, вы не боитесь умереть от коронавируса? Я не боюсь, у меня кредит, меня откачают. Очень часто спрашивают, ходим ли мы с тобой в баню. Естественно, я вчера была, чувствуешь? Чую, чую, прям гвоздичкой пахнет. Кстати, цветочек, я вчера подсказнул звань-то. тазик башкой. Да, к... Ой, ужас, искра из глаз, фейерверк из... Есть положительный момент. Песня начала, все тексты запоминаю сразу. Так не было. Вчера французский да играл бывать. по радио, я весь текст запомнил. Хочешь, скажу? Да, французскую хочу. Пожалуйста. демо, тужур демо, демо. Демо я Слушай, какая красивая песня все-таки. Кстати, мой, меня недавно внук мой, Макарушка, компьютерной грамотности обучал. Открыл компьютер, говорит, бабуль, вот что у тебя на рабочем столе? Я говорю, ну что, у меня там ложки, вилки, ножи, соль, перец. Он говорит, да нет, вот здесь, на рабочем столе, что ты видишь? Я говорю, квадратики какие -то. Он говорит, это не квадратики, это иконки. Я говорю, как, иконки нет у меня на кухне, в уголке стоят? Он говорит, да нет, <смех> давай выйди из окна. Как выйти из окна? Седьмой этаж, я жить хочу. Он говорит, да не поняла ты, как начал сыпать мне там какими-то словами непонятными, какими-то терминами, я ничего не поняла, я чуть с ума не сошла. А у него там сплошные эти, как их? Пароли, пароли, пароли, пароли. Логины, логины, логины и это было Скриншоты, хэштеги, телеги Подписки, подписки, дизлайки и лайки Вся жизнь утекает в онлайн I'm good, I'm fine Еще раз все вместе Пароли, пароли, пароли Логины, логины, логины Скриншоты, хэштеги, телеги Подписки, подписки, дизлайки, лайки Вся жизнь утекает онлайн I'm good, I'm fine. Кстати, цветочек, а ты знаешь, какой самый главный принцип интернета? Не знаю, какой Я тебе скажу, хорошо то, что хорошо качается Поехали Такое ковид задолбало!